Вас приветствует интернет-магазин Sport Extreme v Продолжаем наши выпуски про крылья защитные для вашего велосипеда. Перед вами крылья фирмы XLC, это немецкий бренд, модель называется C14. Данные крылья предназначены для горных велосипедов. Они идут с быстросъемными креплениями, что очень удобно, так как в хорошую погоду вы можете крылья снять и ездить без них. А крепления останутся на вашем велосипеде до следующей плохой погоды. Покажу ближе, как выглядят крылья. Сзади есть инструкция по установке. Вы сможете установить крылья сами. Переднее крыло устанавливается на штоп -вил при помощи универсального крепления, а заднее крыло устанавливается на подседельный штырь без инструментов. Все вы сможете сделать сами. Рассчитаны крылья на диаметр колес от 24 до 29. Заходите к нам на сайт, выбирайте крылья, которые соответствуют целям вашего катания и соответствуют диаметру колес вашего велосипеда www.bipike.com.ua И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересное. Absolutely.